Привет, посетители Немиркин-центра, с возвращением. Вы когда-нибудь задумывались о том, что значит казаться привлекательным? Считаете ли вы себя недостаточно красивым, умным или недостаточно интересным для того, чтобы нравиться людям? Стоп, остановитесь на этом. Есть шанс, несмотря на способность оценивать привлекательность других людей, вы не можете достаточно точно оценить собственной привлекательности. О да, действительно. И хотя вполне естественно интересоваться тем... Что другие люди думают о вас в плане внешности и личности? Иногда ваши собственные сомнения и неуверенность в себе мешают вам увидеть, насколько сильно окружающие нас люди на самом деле нравятся и восхищают нас. Поэтому, если вы относитесь к тем людям, у которых есть плохая привычка принижать себя и недооценивать себя, то мы готовы доказать, что вы ошибаетесь. Вот семь признаков, на которые стоит обратить внимание, которые означают, что люди втайне считают вас привлекательным. Первый. Им нравится смотреть на вас. Вы когда-нибудь бросали тоскливые взгляды на своих возлюбленных? В то время как вы думаете, что они не смотрят? Или, может быть, вы были на стороне получателя одного из этих мечтательных взглядов? Есть шанс, что если это так, вы, вероятно, восприняли это неправильно. Потому что когда люди смотрят на вас и обращают на вас особое внимание, это заставляет вас чувствовать себя неловко и стесняться. Настолько, что вы начинаете задаваться вопросом, есть ли что-то странное в том, как вы выглядите, или в том, как вы одеты. Но если вы замечаете, что люди часто смотрят на вас, это может быть потому, что они втайне считают вас привлекательной. Второе. Они проникают в ваш личный пузырь. Не кажется ли вам, что у них есть проблема постоянно вторгаться в ваше личное пространство? Раздражает ли вас, когда люди вольно обращаются с вашим личным пространством? Да, но и это не обязательно означает что-то плохое. Будь то хорошие друзья или просто знакомые, люди часто тянутся к вам. Незнакомые люди садятся рядом с вами в автобусе или поезде. Люди часто приветствуют вас объятиями и теплыми прикосновениями. И каждый, с кем вы разговариваете, кажется наклоняется к вам и старается подойти как можно ближе, когда вы говорите. Согласно исследованию, все эти примеры являются невербальными сигналами, которые указывают на романтическое или платоническое влечение. Разве это не мило? Номер три. Они выглядят взволнованными из-за вас. Вы слышали о хорошем стрессе? Подождите, что? Стресс и хорошо? Но вот в чем дело. Согласно психологии, чувство влечения к другому человеку часто вызывает в нас чувство хорошего стресса. И этот хороший стресс вызывает у нас нервные реакции, такие как суетливость, заикание, сильный смех, неловкая походка, поглаживание затылка или чувство потери слов. Звучит знакомо? Если люди часто кажутся взволнованными, нервными или напуганы вами, это вполне может быть связано с тем, что вы им нравитесь и они изо всех сил стараются это скрыть. Как мило. Номер четыре. Они часто подходят к вам, чтобы поговорить. Они постоянно борются за ваше внимание? Всегда ли они направляются к вам? Когда видят вас на улице? Если да, то легко ли вас привлекает их остроумный и интересный разговор? Когда мы чувствуем влечение к кому-то, нам хочется говорить о нем и проводить с ним больше времени. Они хотят флиртовать с вами, шутить с вами, поделиться с вами историями, заставить вас смеяться и веселиться, и интересоваться разговорами с вами. Насколько это приятно? Пятое. Они редко делают вам комплименты. Да, это звучит контраинтуитивно, но вы слушайте меня. В действительности, когда другие люди считают вас привлекательным, они редко делают вам комплименты. Почему? Ну, потому что они полагают, что все хорошее, что они находят в вас, вы уже знаете. Нарядились ли вы сегодня в новый симпатичный наряд или произвели впечатление, проведя важную презентацию? Те, кто уже находят вас привлекательным, скорее всего, просто дадут вам равнодушное признание, типа «ты хорошо выглядишь, или Илью, молодец!» и не более того, потому что они думают, что вы осознаете о своей собственной привлекательности и не нуждаетесь в напоминании об этом. Номер 6. Их удивляет ваша неуверенность в себе. Абсолютно верно. Их застает врасплох каждый раз, когда вы говорите о себе плохо. Или открыто говорите о том, что вам в себе не нравится. Это происходит потому, что с их точки зрения, такой привлекательный человек, как вы, не должен быть неуверенным ни в чем. Подумайте об этом. Кто из ваших знакомых самый привлекательный человек? Как вы думаете, есть ли у них что-то, они должны чувствовать себя неуверенно? Нет, верно? Ну, правда в том, что у всех есть неуверенность в себе и время от времени испытывает трудности с самооценкой, и привлекательные люди ничем от них не отличаются. И номер семь. Они ведут себя по отношению к вам чрезвычайно. И последнее, но, возможно, самое важное – если вы привлекательный человек, люди могут проявлять более позитивное или негативное отношение к вам, чем обычно. Некоторые люди могут стать добрее и вежливее, предлагая оказать вам услугу или, например, с большим пониманием относиться к вашим ошибкам, в то время как другие могут почувствовать зависть, неуверенность и обиду на вашу привлекательность и, следовательно, чувствовать, что они должны конкурировать с вами за все и уничтожают вас, критикуя вас или сплетничая вас. Вот это да! Сосредоточенность на всех своих недостатках и недочетах мешает вам увидеть все то, что делает вас замечательным, великим и уникальным. Так что, конечно, было бы полезно взять страницу из чужой книги и начать смотреть на себя через свои самые замечательные качества и характеристики немного чаще. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, о некоторых признаках, по которым вы можете определить, находит ли кто-то вас привлекательным. Что вы думаете? Удалось ли нам разгадать код? Описывает ли что-то из этого ваш опыт? Начинаете ли вы понимать, что люди могут считать вас более привлекательным, чем они думают? Оставьте комментарий ниже и, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделитесь им с другими, размышляющими над своей шкалой привлекательности. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажимайте на кнопку уведомлений, чтобы получать новые видео. И, как всегда, суперспасибо за просмотр!